Здравствуйте, уважаемые. Смотрите, что у меня есть. Что у меня есть. Как думаете, что будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, делитесь этим и другими видео в соцсетях. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. А у меня сегодня тольятели аль негро ди сапе. Черные тольятели подкрашенные чернилами морской каракатице. Что бы с ними сделать, я думал? Наверное, секунды 4. И ровно через 4 секунды у меня появился бекон из мраморной говядины Black Angus. Ну, значит, надо это нам все соединить. Black Angus бекон, Black макароны с надо это все сделать как-то светлее. Светлые сливочки будет у нас, карбонарочка, ребятушки. Что ж, мы быстренько приступим. Сейчас на небольшие части порежем бекон. Здесь 190 грамм. Четенькие жировые прослоечки. Лэкангус это действительно мраморная говядина. Он и пахнет говядиной. На небольшие кусочки режем. Совершенно забыл представить, он поблагодарит наших больших друзей. Сыр пармезан 100 грамм нам понадобится, Один яичный желток. Ну что ж, а теперь приступаем. Обжариваем, обвариваем, соединяем. Ну что ж, вода кипит, так и мы. Сковородка раскалена, так как это у нас все-таки говядина, а не свинина, немножко оливкового масла и запускаем мясо на обжарку. И пусть теперь варятся наши на негро, вот такие гнездушки, вариться им нужно 5 минут, как раз за это время у нас все и обжарится остальное. Одно гнездо рассыпалось, поэтому вот она Третья рука И сразу темнеет Говядинка Слегка подсолен Так как блюдо итальянское У нас Соль Перетертая с розмарином Итальянской травушкой Будет смачно Ну что ж Добавляем сливочки 200 грамм сливок И еще Половину 200 граммового стакана 300 будет самое зашибись Мы обожаем 300 Обсоси у Они все напитаются вкусом Чуть-чуть для Плотности Добавим сюда разных и все. Через минуту будем соединять. Что ж, или макарошки. Соединяем наши черные негро с Нашей говядинкой и сливочками. Объединим, объединим, напитайтесь ароматом. Черное с белым, по-моему, потрясающе. Нежда, естественно, развалились. Что не развалилось, мы развалим. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, да, развалим, не разваливаем. Один желток, одного яйца, снова поболтаем, напитывайтесь ароматами друг друга. Ну, и увидимся на дегустации. Вот так. Oh, yeah. Вот такие черные черные. Чёрные-чёрные негро. -чёрные Тольятели. С мраморной говядиной. На волне всех протестов в США, мне кажется, мы сейчас будем в трендах. Гомопаста. Ну, от... немножко, да, есть отличие от э, обычных. Пшеничных макарон, ну, то есть это те же самые обычные пшеничные, но они не потраченные. Чернила от не должны давать ваш вкус. Но вот то, что здесь говядина, они свиной бекон, это, конечно, чувствуется. Говядина, это прям, не польза больше, вкуса больше. Говядина хорошо, хорошо, что взяли Black Angus, Black Angus, The Negro Togliatelle. Рекомендую, что это никогда не дешево, по 300 рублей вот такая пачка. Если есть возможность и желание, любое блюдо прям зайдет. А говяжий бекон, это то, что надо. Говядина, это наше все. Рекомендую. Макароны, подкрашенные чернилами каракатицы, они активированным углем, как делают с некоторыми продуктами. Потому что чернила каракатицы не влияют на ваши какатицы. Они будут того же родного естественного цвета, как у вас это обычно. А активированный уголь даст вам знать о себе. Вот, так что это не натуральный краситель, а чернила каракатицы, натуральный краситель. Вкуснейшая тольятели, вкуснейшая карбонара. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео еще разочек. Смотрите другие видео с канала, смотрите карбонару от Увелки, она вот здесь. И, скорее всего в описании. И вот здесь вот, по-моему, такой подсказочный финальный будет, потому что пора прощаться. Пока!